Всем привет дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами зовут, а я, мы серые кролики. Ну вот мы <coughs> находимся около нашей маленькой мини-пасеки. Должны еще нам провести еще два улика на зиму. Ну, это отдельная история. Сейчас мы должны проверить, как мы осуществляем подкормку наших пчел к зиме. Как вы заметили, я без костюма, без перчаток, то есть, ну, этот какой там бессмертный, бессмертный пони. Друзья, устанавливается такая баночка, она трехлитровая, в ней находится жидкость, если можете заметить, да? Uh -huh. Это сироп сахарный, здесь 2 килограмма сахара и примерно литр воды. Набирается по самое вот такое горлышко, сюда цепляется с помощью женских резинок, у меня женщин дома огромное количество, как вы понимаете, и чулок. И подойди сюда, Юлька. Здесь такая вот находится лунка. Она с сеточкой для того, чтобы осуществлять прикорм наших пчел. Назад устанавливаем, пускай они сегодня докушивают Юлька сейчас пойдет в магазин, купит еще 2 килограмма сахара и мы завтра им уже разведем новую порцию. Друзья, так, пчелка, пчелка, жу-жу-жу, улетай. Они что-то разнервничались как-то. Ну, Главное, что сюда не залетели осы. Ос это бич для этих. Угу. Ну вот. Все попрятались. Только что я вам показывал вам, как они здесь на литку находятся в большом количестве. Сейчас мы все уже назад убежали. Если прислушаться, там такое. Ух, ух. Все, друзья, уходим от пчел идем к нашим баранам. Утят мы выпустили уже на свободу. Поэтому они тут вот сейчас бегают Вот наши курки молотки Часть мы уже сейчас уже продали Сегодня должны подъехать еще покупатели Ну, дай бог, что-нибудь Даже что-нибудь продадим Здесь у нас, как вы знаете, находятся уже курки И две удочки, которые О, это вот тоже сидит на яйцах 15 штук, вот только что слезло Это утяк, папа Здесь ее первый выводок Индоутки молодые А вот это галашейки Та же сегодня кто-то должен подъехать. По крайней мере, звонили. Ну, на улице вот такой еще бардак. Это все нужно обрезки пилить для того, чтобы кормить свинок горбузами. Как мы возили горбузы, друзья, сейчас вы увидите. Еще второй будет. Это первый. будет еще второй. Поверху. Главная помощница. Помощница. Маленький. Уже руки колотятся, блин, устал. Берзочек. Ой, там тебя большие И полез. Маленький. Маленький. Смотри, тебе вообще осталось. Ихалия. Вот так вот это потом надо. Найл маленький, смотрите. Ну как маленький, для тебя он, конечно, не маленький. маленький. маленький. О, что-то зря ехала. <связываем> С арбузиками. такого мало что Работают девки. Не-не, пускай она тут. Иди в маленький, бери вот. Во. бери. Свинки тащат, тащатся Уже почему-то А, не доели У корыти не доели, потому что Одна свинка загуляла, вторая свинка загуляла Все гуляют, все хотят а, Мальчика, ну ничего а семенять мы будем нашим крючком Их не раньше октября Что были поросята на март-апрель Ну зачем поросята в январе кому месяц Дубак Ну или февраль Вот наши запасы горбузов Юлька сейчас будет костер распаривать Ну это не Юлька, это я она возьми проверять то Проверять. может заначку спрятал, блин, бутылочку, пока еще качел не топится угу. Спят, троглодиты, блин Ну, наши свинки немножко сейчас на улице похолодало, поэтому немножко прибалдели Этих мы разъединили Ой, монстр такой лежит Одна девочка Вторая девчуля. Вот здесь поц. Мух, конечно, ужасно. ну ничего не сделаешь. Есть, что? Нет, кроме мух, ничего. Ну что, питочила? Точила. Посмотри мне в глаза. В глаза смотри. Сторожевая охрана нашего крольчатника. Рекс, иди отсюда. Когда мы ездили на праздник День Деревни, писали табличку. Кролики и породы серебро. Так она и осталась. Серебро. Минчанин. Минск. Тоже серебро. Ну вот, друзья, мы в крольчатнике. У нас здесь из шести кроликоматок, которые сейчас здесь находятся. А -а Акрол. Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семи. Шесть с Пойдись, Юлька, покажи. Помесь. Здесь малыши карандаши. Вон. Балдеют. Здесь вот такие балдеют. Здесь вот так. Красота. Здесь у нас такие красоты. Здесь должен быть акрол сегодня-завтра. Угу. И здесь вот тоже такое серебро. То есть, по слава богу, пока были мене Но у нас всего 9 кроликоматок. Потому что Юлька ходи сюда. Выставочная из Белагра, она сукрольная. А рядом соседка тоже сукрольная. Поэтому 9 крочих. И десятую мы будем тоже ставить, чтобы было уже 10 крочих к зиме. А здесь у нас серебро. Это чистое серебро. Рядом уже поместь на мясо. Здесь та же помесь на мясо любопытное такое. Как вы заметили, часть белых я уже э, убрал. Один из белых только остался. Последний Магикан. Здесь такая ситуация тоже мясная. Здесь такой мясной бульончик. Пару таких у кабанчиков лежит. Ну ничего, мы сейчас мы тоже приберем заказ есть. Ну вот это тоже серебро. Пока еще никто не забрал. Так что если кто хочет, забирайте. Иначе две девочки я, конечно же, что я делаю, пущу в работу потому что план 100 кроликов как минимум сдать есть здесь у нас э, частник он занимается скупкой кролику поэтому план 100 кроликов сдать ему дальше, дальше, дальше главное, чтобы сейчас мы комар пережили комара нету, миксы, ть -ть -ть, слава богу, мы сюда не занесли у нас два года подряд была проблема с этим, с миксоматозом вакцинируй, не вакцинируй, проскакивал сейчас вакцинировали, ть -ть -ть, слава богу, все хорошо Молодняк мы наращиваем, как вы заметили, 5-6-8 штук в гнезде, в двух гнездах по 10 молодняка, поэтому какой-то оборотик будет. У нас сейчас запущено 2, третью запускаем новенькую, тоже результат. Здесь 2 девочки, они сейчас будут 4 месяца, когда они здесь у нас родились, 10 числа, поэтому 10 числа им будет 4 месяца, сегодня у нас 2, 8 дней осталось. Я буду смотреть по привесу, который сейчас будет у них. Если будет 3200-3500, я запускаю их тоже в работу. Мальчики-самцы есть, у нас тоже серебро. Поэтому развитие хозяйства идет. Болезнь цветы пока она сменовала. Корм тоже, слава богу, есть. Максимум, ну если не будет, слава богу, мы зерна свое намолотили. Поэтому 27 мешков нам хватит вот так. Ну все. Вот оно, вот оно кролиководческое счастье. Да? Где-то нужно сейчас ремонт подделать. Ну, сейчас, понимаете, такой сезон. Бульбу коси, убери, зерно убери, сейчас перепаши. Найди трактор, чтобы это все сделать, а потом еще посеется зимой. Да? Гряды убирай, дрова заготаливай, сарай я должен еще поставить, свиньи туда должен поставить. И вот такая вот все, ковардак, в голове ковардак, и все потихонечку приходится делать. Зимой будем отдыхать, зимой сюда будем приходить и отдыхать, грубо говоря, да? Ну, а сейчас пока осень, приходится работать. Поэтому видео коротенькое, малоинформативное, но с большими пожеланиями для вас. Не сдавайтесь, идите всегда только вперед, поставленной цели. Ставьте цели грандиозные. Потому что если будут цели вот, и достижения будут вот. Если цели будут вот, и достижения получатся вот. Всем пока, друзья. Всем счастья, здоровья, семейного было получше. Пока-пока.